Всем привет! В этом видео мы разберем принцип работы спред-чарт графика, а также рассмотрим, какие настройки мы можем к нему применить. Итак, для того, чтобы открыть новый спредовый график, нажимаем Spread Chart. Перед нами появилось окно параметров спредового графика. В строке «Формула» вводится формула спреда. В формуле возможно использование знаков деления, умножения, сложения и вычитания. При выборе тикера инструмента мы можем указать конкретный контракт. В случае, если указать только тикер инструмента, платформа автоматически выберет текущий актуальный контракт. Основная цель создания спредового графика заключается в том, чтобы построить такой синтетический инструмент, которым можно торговать так же, как и обычным финансовым инструментом. С той лишь разницей, что при покупке спреда осуществляется покупка всех корзин с положительным знаком формули и одновременная продажа корзин с отрицательным знаком. При продаже спреда все происходит наоборот. Например, если купить спред, формула которого будет выглядеть как фьючерс S&P минус фьючерс NASDAQ с коэффициентом 2 плюс фьючерс на индекс Доун Джонса с коэффициентом 3, то фактически будет куплен один контракт S&P и три контракта Доун Джонса, а продано будет два контракта на NASDAQ. Расчет цены графика также происходит по этой формуле. В строке тип спреда выбираем один из трех вариантов настройки типа спреда. Расчет на основе тиков – это означает расчет по рыночным ценам Last Price каждого из инструментов, входящих в спред. Если выбрать покупка спреда, то для расчета данного типа спреда будет браться цена Best Ask всех инструментов с положительным коэффициентом и цена Best Bit с отрицательным. При выборе продажа спреда для расчета берется цена BestBit всех инструментов с положительным коэффициентом и цена best BestAsk с отрицательным. Таким образом график строится по тем ценам, по которым можно было купить данный спред или продать. Далее выбираем способ расчета. Если выбрать стандартный, то при выборе этого типа расчета будут использоваться текущие цены контрактов. Если выбрать с учетом стоимости контракта, то для этого типа расчета будут использоваться текущие цены контрактов с учетом их стоимости. В следующей строке настраиваем размер тика. Можно выбрать автоматически, либо вручную. При выборе данного режима в окне настроек появится окно для ввода данных. Нажимаем «Применить». Перед нами появился спредовый график, сформированный по нашей формуле. Как видим на графике у нас отображаются три цены. Верхняя цена – это цена ASK первого инструмента минус бит второго инструмента. В нашем случае это цена ASK S&P умноженная на 2 минус бит на SDAC. Нижняя цена – это цена бит первого инструмента с коэффициентом 2 минус ASK второго инструмента. И цена посередине – это текущая рыночная цена. Если изменить способ расчета на покупка спреда, тогда будет отображаться только верхняя цена. Если продажа, то только нижняя. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под видео. И если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь.